за это торгую. Он откусил мне Ой! Ослик. Ой! Ой! Это мне! Ой. Ты пузат, как Селен, и такой же пьяница. И для полного сходства я купил тебе осла. Господин Шико, вы мой король! Вы мои рассудны! Ой! Ой! Ой, ты мой красавец! Какие у нас глазки красивые! Ты мой нежный, ты мой ослик! Ты моя умничка! Я о тебе всю жизнь мечтал! Я навекаю тебя по норкам, Хорошо? Собирайся, собирайся, куманёк. В дорогу, в дорогу! А как же обед? Леонин, нас ждёт полдень. В дорогу! Понял? Не дурак! Прощайте! Прощайте, мои красавицы! Отзвечи! Господин Шайков. а можно я сразу его оседлаю? Конечно, конечно! Когда ослабе, оседлал, когда бутылку в руки взял, осел на лук не Вино видорика изятся. быстрее. У меня такое впечатление, господин Шиколь, что вы кого-то ищете. Да никого я не ищу, я просто смотрю вперед, а -а -а. куда мы едем. Хотя мы не едем, мы стоим на месте. Ты можешь я не побыстрее. Могу быстрее. Я загоню своего любимого панурга. Вперед, вперед, Гранд флоу умоляю, вперед. Господи, все эти мучения из-за того, что я вдруг стал самнамбулей. Давай, вперед. Хорошо, как только мы доберемся до первого постоялого двора. И что тогда? Мы сразу же закажем свиную поджарку? Так. Прикасай с кур! Так. И кувшин самого лучшего вина! Ну чего же мы тогда стоим? Давай, панур, вперед! Вперед! Тебя ждут отруби! И, чтобы поскорее тебя ублажить, так. мы поедем кратчайшим путем! Слушай, господин Шикон! Вперед, брат мой! если мы остановимся в гостинице под знаком Креста. Нет. Тогда сейчас вы закажете отдельную комнату. Mm -hmm. Я в это время пойду погуляю по городу. Mm -hmm. Когда я вернусь, вы меня встретите и проведете так, чтобы никто не видел. Mm -hmm. Комната должна быть смежной с той комнатой, которую только что заказал вот этот постоялец. Mm -hmm. Вам все понятно? Ага. Mm -hmm. -а. а деньги? Аллочность тебя погубит. Теперь понял. Пошли. Пойдемте, братья, пойдемте в нашу новую обитель. Заходите. Не груби. Сейчас покушаем. Ну, давай, давай. быть свободным. Да. Знаешь, я ведь только сейчас понял, какая то отличная штука — свобода. А раньше ты разве не был свободен? Конечно, нет. Почему? Почему? Ты же знаешь, я вырос в свете короля, прикованный нерушимыми правилами этикета к его особе, преследуемый его гнусавым голосом, который кричал: сен Люк, мне скучно, развлеки меня, приди раздели со мной мою скуку». А корсет, который сдавливал мне ребра, а брыжи, которые раздирали в кровь шею. Нет, моя дорогая, я только сейчас понял, что такое настоящая свобода. Дали я свободна. Да, ты! Ты да, никогда в жизни! Меня выпускали из дому только в сопровождении двух горничных и одного огромного-огромного слуги. <свят> а если нас поймают и посадят в Бастилию? Не посадят потому что король либо сразу должен был снарядить за нами отряд гвардейцев с приказом доставить нас живыми или мертвыми, либо, влезая из постели, томная из речи, поистине, слово «дружба» лишь пустой звук. Значит, Меридор будет нам замечательным укрытием. Там приютит нас моя лучшая подруга Диана. Представляешь, как там будет хорошо в нашем райском гнездышке? С одной стороны бескрайние леса, с другой золотые поля луары серебрится на солнце. Я люблю тебя. О, Боже, кто-то скачет сюда. Бежим, я боюсь. Нет, нет, нет, Он один. Нам нет смысла бежать от одного. Черт, возьми, это же Бюсси. Здравствуйте, господин <свят> Господин Здравствуйте. Добрый день, сударыня. Какая встреча? Неужели вы приехали, чтобы арестовать нас по приказу Я? короля? <свят> Клянусь, вам нет. <свят> Я недостаточно близок с его величеством, чтобы он мне доверял подобные поручения. Значит, случай привел вас на эту дорогу? Скорее, проведение, сен так вы путешествуете? Да, сударыня. И куда же вы держите путь? О, в сторону Анжера. О -о -о. И мы туда же. Значит, будем путешествовать вместе? Понимаю, вы хотите спрятаться в родительском гнездышке. Да. Прелестно, прелестно, сударыня. Я бы даже позавидовал вашему счастью, если бы зависть не была таким отвратительным пороком. Господин Дебиси, клянусь вам, что для тех, кто любит, счастье дело нехитрое. Извините, я оставлю вас на секунду. Пойду поищу лошадей. Я люблю тебя. Ах, сударыня, ваш пример редкость. Не каждому выпадает счастье выходить замуж за любимого человека. И это, говорите, вы всеобщий любимец. <свят> Увы, сударыня, когда человека любят все, значит, по-настоящему его не любит никто. Я обещаю добыть для вас счастье, возможность которого вы отрицаете. <свят> сударыня, я не отрицаю счастье вообще. Я отрицаю, что счастье возможно для меня. Я вас женю. Вы? Да. <смех> <смех> Граф, вы уступите. Если вы поедете туда же, куда едем мы, то я добуду для вас счастье, которого вы заслуживаете. А куда вы едете, сударыня? В Меридорский замок. Меридорский замок? А что это такое? Это владение одной из моих ближайших подруг. Одной из ваших подруг, и она там живет? Это ваша подруга? Как? Неужели вы не слышали о бароне де Меридор и его дочери Диане? Нет. А далеко этот замок сюда? Ага, вот вы уже сделали шаг на пути к своему счастью. Я его видел! Кого? Как кого? Ну того постояльца. Он переоделся и теперь весь в черном. Вот. Где живет он? Где? Здесь, в соседней комнате. Все как вы приказывали. Перегородка там, не толще моего пальца. Ну, куманёк, ты заслуживаешь вознаграждения. Да. Сегодня ты получишь херес. Херес? Да, да, херес, черт меня, побери, не будь, я твой друг, приятель. Херес, херес, мне еще никогда не приходилось быть пьяным от хереса. Должно быть, это очень... А ужин? Господин Шако. Держи, М? этого тебе хватит? Иди погуляй по городу. Да, и скажи хозяину в гостинице, пусть он придет, мне нужно с ним поговорить. Хозяин! Хозяин! Войдите. Сударь, мне передали, что вы просили меня зайти к вам. Да, да, да, да, да. Присаживайтесь, любезный хозяин. Благодарю. Я постою. Как вам будет угодно. Видите ли, сударь, мы сегодня... Сняли у вас эту комнату? Да, с монахом. Ш -ш -ш. Сударь, дело в том, что этот монах изгнан. Изгнан? Может быть, он переодетый гугенот? Сударь, он пламенный католик. Дело в том, сударь, что он имел неосторожность произнести проповедь, в которой проклинал Гугенотов. Так, так, так, так. так. А проповедь имела огромный успех. Тем самым он попадает не милость к королю, который, как вам известно, поощряет всех еретиков. Да, да, да, да, да. Но что дальше? Что дальше? Дальше, сударь. Я его выкрал, черт возьми. Браво, браво. Герцог Дегис впрочем, мне его охранять. Великий Генрих Дегис? Святой Генрих. Тихо! То есть как это тихо? Вы что, хотите сказать, что у вас тут затесали сторонники короля? Нет! Но здесь, за этой стеной, в той комнате, поселился новый приезжий. Простите, сударь. Я не имею права рисковать, я вынужден вас покинуть. Нет! Я с вами. Можете считать меня своим братом. То есть вы хотите сказать, что... Да! Смерть Гугенотам. Слово Бернуэ. Вас зовут Бернуэ? Зовите меня проще. Ревнитель Веры. Одно ваше слово, я его вытяну из гостиницы. Нет, сударь. Этого делать не стоит. Потому что, я думаю, нам так удобнее будет за ним следить. Конечно, вы правы, как я сразу не догадался. Но скажите, суда, с чего вы взяли, что этот человек наш враг? Я почему говорю наш враг, потому что верю, что мы братья. Во-первых, он приехал сюда, одетый лакеем. Так. А сейчас выглядит как кто? Как адвокат. Но он адвокат не больше, чем лакей. Во-вторых, я заметил, что из-под плаща который висит у него на стене, торчит шпага. Кроме того, он все время превосносит короля. И самое главное, он проговорился, что приехал сюда для выполнения важного поручения. Вы проницательный человек. Сударь, пришло. Мы остаемся у вас но никому ни слова про меня и моего монаха. Могила! Господин Шико! Кто это? Это наш достопочтенный отец. Отец! Да, а, а, клади, Ведите его туда. А, а, а, а, сейчас, я, сейчас. А, кладите, кладите, кладите клади его. Осторожно. Вот ну, а, лежите, за лежите. А? лежите спокойно. Все. Споко... Все. Кто это? Это наш хозяин. Он знает все. Он из наших? Да. Из каких наших? Из Святого Союза. Вот, видите, вы можете не бояться. Говорите на чистоту. Если на чистоту, то мне обещали херес. Проповеди у него забирают все силы. Он буквально валится с ног. Господин Бернуи, если можно, оставьте нас на несколько минут. Мы должны обсудить сложившуюся ситуацию. Понимаю, понимаю. Скотина. Нет. Я не могу подвергать риску таких людей. Я его выставлю. А, -а, -а это вы, дорогой хозяин. Я рад вас видеть. Проходите, Благодарю. Я постою. Сударь, к сожалению, у меня изменились обстоятельства. Я вынужден отказать вам в комнате. Как в таком случае? Я не понимаю, что за порядки в вашем заведении. Любезный мэтр Бернуе, я заплатил за неделю вперед. Вдруг вы являетесь и требуете, чтобы я освободил комнату. Да. Она мне нужна для одного достойного человека, моего постоянного клиента. Это невозможно. Я останусь здесь ровно столько, сколько сочту нужным. Еще раз повторяю, сударь. Извольте освободить комнату. А я говорю, пошел вон. Что? Я говорю тебе, пошел вон. Или я найду одно средство, которое заставит тебя быть вежливым. Слушайте, сударь. Если вы еще раз повысите голос, <звы> то я позову слуг, они вас как следует отделают, перед тем, как выбросить на улицу. О! Что такое? Что с вами? Это приступ. Это мой приступ. Приступ? Да. Странно. Минуту тому назад вы были настолько здоровы, что даже угрожали мне. Он приходит всегда, внезапно. Это моя болезнь. О, как она меня бучает. У меня дела нет до вашей болезни. Прошу вас, сударь, немедленно встаньте и покиньте комнату. Послушайте, вы, добрый христианин, проявите хоть каплю сострадания. Позвольте мне хотя бы до утра остаться в этой гостинице. А утром я освобожу ее, как только вы пожелаете. Вы действительно бледны. А. Наверное, это правда. А. Пойдемте, я вас уложу. Пойдемте. А. Благодарю вас. Сейчас, Ложитесь. Ложитесь, сударь, вот так, хорошо, я оставляю вас, но только до утра. Благодарю. Этого еще не хватало, и все-таки кара Господня настигла еретика. Господи, благослови идиотов. А, ну, погоди, скотина. Еще пару дней, и ты мне за все заплатишь, мерзавец. Пару дней. Ну, что ж... Как давно я здесь не была? Смелее, господин Дебесир. Так. Добро пожаловать в Меридор. Должен вас предупредить, что барон де Меридор очень болен. А что с ним? Вы сами все увидите, господа. Господин Агюстен, к вам гости. Господа, кто вы? Кто оказал мне честь своим посещением? Это я, сеньор Агистен. А кто вы? Я вас не знаю. О, боже, неужели вы не узнаете меня? Ах, да, я же переодета. Это я! почти совсем не вижу. Знаете, когда старики плачут, слезы выжигают им глаза. Я госпожа де сен де Сен-Люк? Я вас не знаю, сударь. Я Жанна. Мое девичье имя Жанна де Косе -Бресак. Господи, Жанна, так вы и вышли замуж, моя милая девочка. Да, да, это мой муж, господин Дессонлюк. Ага, а этот господин ваш родственник? А этот господин наш друг. Луи де клермонт граф де Бюсси, сеньор Дамбуас, приближенный к герцогу Анжуйского. Мы повстречали его в дороге. Герцога Анжуйского? Этого чудовища? И у вас хватило дерзости явиться ко мне? Сеньор Агюстен, господин де Бюсси — один из самых благородных рыцарей. Рыцарь этого дьявола? Убийцу моей дочери? Что вы сказали? А, а вы, вы разве не знаете? Я Диана. думал, что вся вселенная должна носить траур по моей Диане. Герц Конджуский убил, убил мою дитя, мою девочку. Диана. Это неправда. Это неправда, этого не может быть. Это неправда, этого не может быть. Это неправда, это не может быть! Этого не может Господин барон, позвольте это мне не... с вами поговорить наедине. Я потом вам все объясню, Жанна. Э этого не может быть! Этого не может быть! Господин барон, а почему вы решили, что ваша дочь погибла? Кто сообщил вам о ее смерти? Господин де Монсеро. И вы вполне доверяете ему? Да. Он пытался спасти ее, но ему, увы, это не удалось. А после того рокового дня, господин граф подавал себе какие-нибудь известия? Нет, но прошло не так много времени. Ему, очевидно, стыдно показаться мне на глаза, потому что ему не удалось выполнить свое великодушное обещание. Господин Мар. Несмотря на то, что вы так доверяете графу де Монсуро, я боюсь, что вам далеко не все известно о судьбе вашей дочери. Что вы хотите этим сказать? Господин барон, вам необходимо поехать со мной в Париж. В Париж? Зачем? Герцог Анжуйский желает побеседовать с вами. Беседовать со мной? А что он может мне сказать? Господин барон, может быть, он сумеет оправдаться? Мне не нужны его оправдания. Нет, господин Дебюсси. Благодарю вас, но в Париж я не поеду. Позвольте мне все-таки настоять на моей просьбе, господин барон. Поверьте, это необходимо. Если вас не удовлетворят объяснения герцога, вы... Можете обратиться к королю? Пожалуй, вы правы. В своем горе я забыл, что в моих руках есть еще одно оружие. Я обращусь к королю с просьбой наказать убийцу моей дочери. Но если он не пожелает меня выслушать, я обращусь ко всему французскому дворянству. Я поеду с вами в Париж. Мне почему-то хочется вам верить, господин Дависи. Несколько дней тому назад я сообщил вам радостную новость, что ваш сосед в жуткой лихорадке. Так. Сегодня я принес еще более радостную весть. Что? Он умирает. Умирает? Да. Вы в этом уверены? Он бредит, страшно возбужден и в беспамясти пытался схватить меня за гордость за души. Что? Он беспрестанно кричит, берегите короля, и где этот человек из авиньона, где этот человек из Виньона? И самое интересное, что этот самый человек из авиньона, о котором он беспрестанно кричит, сегодня явился. А где он сейчас? Послушайте, о чем они говорят. Да я сам хотел послушать, но он мне выпроводилось из комнаты под предлогом, что хочет исповедаться. А кто же вам мешает остаться возле двери и подслушать? Какая мысль, как я сам не догадался. С левого пути, сударь, стоять. Где же он? Чёрт бы он всех побрал. Он уехал. Я знаю. Найдите брата Гран-Фло и приведите его ко мне немедленно. Даже если он пьян? Тем более. Постараюсь. уже остались бумаги ну где он черт смерть Христова! только бы он не увез только бы он не увез генеалогическое древо хотя нет адвокаты хитрые бести а наш в особенности ну где где где этот бездельный грандфло тихо Что он хочет Помогите! Сейчас вот у нас... Бедный он совсем выбил из силы. Значит, исповедник уехал. Да он такой же исповедник, как я. Какая там исповедь? Они шептались меньше минуты. А больной? <смех> он не больной, он не жилец. Жаль, что его не успели исповедать. Нет, нет, нет. Пусть безбожник сдохнет без покаяния. Сударь. Я не довожу свою ненависть до такого состояния, чтобы желать погибели души и телу. Прекрасные слова. Вы добрейший человек истинный христианин. Так что же делать? Отец Гранфло, его должен исповедать. Оставьте нас на несколько минут, сударь. Я должен его подготовить. А -а -а, конечно, конечно. Как я сам не догадался? М Заткнись! Скотина. Вставай, вставай, вставай! А? Вставай, пьяница! А? Если человек выпил глоточек лица, уже сразу пьяница. С тобой можно говорить серьезно? Можно? Я буду серьезен, как осел на водопое. Фу. Я сел после водопоя, посмотри, на кого ты похож. На кого? Смотреть же тошно. Ты же погряз в пьянстве! Ой. В то время как святая Вера брошена на произвол судьбы. Ой. Это ты сейчас, Аку. А да мне. А тебе, черт возьми, Ако! Я же так и думал, ты, брат Нет, ты заслужил, чтоб небесный огонь спалил Ой. тебя до фандалей. Если так будет продолжаться. Я тебя брошу. Нет, Жигут, ты этого не Нет, сделаешь. Брошу тебя. Не надо, Жигут, ну пожалуйста. Скотина. Скотина. Мерзавец. Мерзавец. Сволочь. Сволочь. Какое время ты выбрал для распутства, когда Какой наш сосед, христианин, кончается. Ты христианин. Я, я христианин. Так вот, не дай брату своему христианину умереть без покаяния. Я не дам. Я не дам. А где он, мой брат? Христианин, и сейчас быстренько его его исповедует. Шико, я только сначала выпью, а то у меня все ужасно пересохло. Выпей, выпей. Я готов. Ну, где мой брат? Постой, послушай мое указание. Я оставлю сто пистолей в роге изобилия на твое имя. Ты можешь пить, есть, все, что тебе вздумается. Если ты исповедуешь этого почтенного полупокойника так, как я прикажу. Чехо, я 20 лет монашествую. Все сделаю наилучшим образом. Послушай меня. Твоя ряса облекает тебя большой властью. Ты можешь говорить от имени Бога, и короля. Еще бы. Поэтому своим красноречием ты должен убедить этого человека отдать тебе бумаги, которые привезли ему из Авиньона. Хм. Зачем? Чтобы получить сто пистолей. Я пошел. Ты можешь говорить о Боге, о Дьяволе, о чем угодно. Что хочешь ему говори, но любой ценой ты должен забрать эти бумаги. Понял. Если он Тогда не отпустишь ему грехи или предашь анафеме. Нет, я заберу их у него силой. Иди, я пришел. Если что, кричи, зови меня. Заключу, не сомневайся. А вот и я, сын мой. Вот и я. Добрый день, бедный бедный брат мой. Зачем вы пришли сюда, отче? Я побеседовать э, о спасении вашей души. Хм, благодарю вас, но ваши заботы напрасны, мне уже полегчало. Козни, козни сатаны. Он так хочет, чтобы вы умерли без покаяния. Да нет, я уверяю вас, я здоров. А я вам говорю, я вам говорю, что вам надо подготовиться к худшему. Не тяните, возлюбленное мое чада. Давайте, давайте, давайте исповедуйтесь мне в своих грехах. Я повторяю вам, что я вполне здоров. А я вам говорю, вы заблуждаетесь. Заблуждаетесь. Вот лампада всегда перед тем, как вспых, э, погаснуть, она вспыхивает или наоборот, я не помню. Ну, ну, ну, давайте, давайте, давайте, расскажите мне о ваших кознях, заговорах, интригах. О чем? О чем? Господь Бог позволит мне простить вам ваши грехи только, если вы мне отдадите ваши бумаги. Какие бумаги? Те, что вам привезли из-за виньона. бумаги? Или не будет тебе никакого отпущения? Да привал на твое отпущение! Подарь! Ах ты, грязная скотина! Что? Что? Отче! А -а -а. Вот, вот, да. а -а -а. Ну что, пришел твой черед исповедаться? Так ваша болезнь – чистое притворство! Твое дело не спрашивать, отвечать! Говори, кто ты такой? Кто ты такой? Вы же видите! Я вижу, но имя! Имя! А -а -а. Брат! Брат Гарангло! А откуда а -а -а. ты знаешь, что бумаги у меня? Мне сказали! Кто? Тот, кто, кто подслал меня отсюда! Кто послал тебя? Имя! Я не могу этого сказать! Нет, ты скажешь имя! Я закричу! Тогда я убью тебя! О боже! Боже, я сделал все, что мог! Ну же! шико! Королевский шут. Где он сейчас? Я здесь. Любезный господин Давид, неужто это вы? Да я, разумеется, я. Я счастлив вас видеть. Мой бедный гранфлор идите ко мне. Ну ладно, ну, ну, успокойся, успокойся, мой дружок, ты так натерпелся. Теперь, когда выяснилось, что этот господин вовсе не при смерти, ему не нужен исповедник, сейчас он будет иметь дело с дворянином. Дружок, иди, постой на лестнице, ты, чтобы нам никто не помешал. Я думаю, что наша беседа не затянется. Я знаю, суды, что вы прекрасный фехтовальщик. Но сегодня это вас не спасет. Неплохая шутка. Шутка очень хорошая, тем более, что придумал ее я. Поздравляю. Но сейчас она понравится вам еще больше. Как вы думаете, Мэтр Николядович, зачем я к вам пожаловал? Я думаю, за недополученным ударом Вича, который я остался вам должен от имени герцога Маенского, в тот день, когда вы так ловко сиганули в окно. Нет, сударь, счет этим ударом я хорошо помню. И будьте уверены, я их отдам тому, кто приказал их мне нанести. Я появился здесь, сударь, за неким генеалогическим древом, который господин Де Гунди привез из Авиньона. Каким генеалогическим древом? Древом герцогов Дегизов? А -а -а. Так ты еще и шпион. Я думал только шут. С вашего позволения, сударь, я буду и тем, и другим. Как шпион, я приведу вас на веселицу, а как шут, я посмеюсь, когда вас вздернут. Вздернут? Да, сударь, да. Высоко и сразу. Надеюсь, вы не настаиваете на обезглавливании. Это привилегия дворянского сословия. Впрочем, это Николя, мы можем с вами договориться. Каким образом? Вы мне поможете погубить герцога и отдадите бумаги. Слово дворянина, я вас спасу. А если я их не отдам? А если не отдадите, сударь, слово дворянина, я вас убью. Нет, шут. Это я тебя убью. Тот, кто знает тайну древа гизов, должен умереть. Ну-ну. Ну, -ну. <связывая> что, сударь, начинаете понимать? Последний раз предлагаю бумаги, бумаги. Ах, как вы! изговорчивый сука! Опля! Я убью тебя! Я здесь. Ну что ж, мне не приели мое предложение. А теперь, Батер Николя. Я вас убью. Извините, Мэтту, Николя Давид. Я дал слово дворянина. Я считал тебя хитрецом, а ты оказался глуп, как Рейтар. Я ведь не знал, где ты прячешь свои бумаги. Ты мне сам. Гран-Фло, здесь! Есть основания так думать. Господи, только что еще был так здоров. Даже слишком, но он хотел проглотить не совсем съедобные вещи. Грандфлор, я поскочу вперед так быстро, что тебе за мной не угнаться. А как же я? Что я буду кушать? Когда я даю, я даю, а не заставляю просить милостыню своих друзей, как водится у вас в аббатстве Ой, святой Женевье. Этот богохульник еще жив? В нашем доме произошло большое событие. Простите, не понимаю. Человек из Авиньона, посланник папы, он прибыл сюда с тайной миссией. Да, да, да, да, да. С какой миссией? Тихо-тихо. <музык> <Шу -шу -шу. музык> Что же теперь будет, а? Хочу, Что будет? Я, я же потеряю тихо, всех тихо, своих постоянных. Стыдитесь, стыдитесь. мэтр Маэтр Бернуэ. Да. Этот бешеный раялист-богохольник умер. Да. Божий суд свершился, свершился у вас в доме. Да. Это великая честь, которую оказал вам папа. Да, да-да-да. Как я сразу не догадался. Вот так. Умирает враги святой веры. Аминь. А? Аминь, я говорю. <соспит>